Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Сегодня выполняем утреннюю зарядку растяжка с фитболом. Садимся на фитбол, тянемся руками вверх-вниз, выполняем два раза, переводим руки на колени и выполняем вращение тазом четыре раза в одну сторону и четыре раза в другую сторону. Последний раз также Снова тянемся вверх, уводим кисти на затылок и растягиваем плечевой пояс. Собрали локти, раскрыли. Еще два, еще один. Переводим руки на голени, уходим вниз в скручивание. Округляем шею плечи, откатываем мяч, возвращаемся вверх. И еще раз скручивание. Расслабили плечи, шею, почувствовали вытяжение вдоль позвоночника, можно перевести стопы на пятки. Вернулись, круглой спиной поднимаемся вверх, задерживаем локти на коленях и начинаем выполнять развороты еще два раза. Еще один и снова голова вниз и округлили спину, потянулись, поднимаемся вверх и теперь уходим в выпад. Разворачиваемся в одну сторону. Можно взять, опустить таз в мяч, живот в мяч и почувствовать, как у вас мягко расслабляется область тазобедренного сустава. Впереди ногу переводим на пятку. Держим. Возвращаемся. Выпад. 4, 3, 2, 1. И еще потянулись, перевели ногу на пятку и перешли в центр. Вернулись в центр. Удержали это положение. Почувствовали вытяжение внутренней поверхности бедра. Расслабили плечи. Потянулись руками вперед. Удержали положение. И выполняем разворот. Выпад в другую сторону. Держим. 4, 3, 2. Переводим ногу впереди на пятку. Возвращаемся в выпад. Таз опускаем в мяч. Разворачиваемся в центр. Тянемся. И переходим животом на мяч. В этом положении расслабимся, удержим положение. 4, 3, 2, 1. Поднимаемся, смещаем руки вперед и вытяжение всем корпусом. Смещаем вес на руки и сейчас будем растягивать себя. Выполняем упражнение 4 раза. Откатили мяч корпусом, вернулись в планку. Еще три, Не расслабляйте пресс, держите пресс. Еще 2. И еще один раз планка откатили мяч растянули себя вернули руки к мячу и снова расслабились удержите это положение и возвращаемся в планку Возвращаемся животом на мяч. На выдохе выполняем разворот корпуса в одну и в другую сторону. Выполняем по четыре раза в каждую сторону. Вот здесь будьте внимательны бедром, катим мяч. Не на месте разворачиваемся. Руки отталкиваются от пола еще 4. 3 2 Последний раз также возвращаемся в центр и расслабляемся. Снова расслабили плечи шею. Теперь ноги делают шаг, растягиваем внутреннюю поверхность бедра. Плечи шеи расслаблены. И теперь мы переходим на мяч, садимся на мяч. Садимся на мяч, переводим кисти к ушам и выполняем разворот корпуса в одну и в другую сторону. По 4 раза в каждую сторону. Еще 4, 3, 2, последний раз. Возвращаем локти на колени, растягиваем бокам. Еще 4, 3, 2, последний раз также. Потянемся вниз растянем заднюю поверхность бедра и спину, возвращаемся вверх, делаем вдох, делаем выдох. Я надеюсь, вы проснулись, потянулись. И желаю вам хорошего дня. Если видео было вам полезно, делитесь им с вашими друзьями, задавайте вопросы в комментариях к видео. И я, Надежда Соколова, всегда рада на них ответить и всегда рада.